Иногда сам, правда, я не понимаю, как это работает. То есть иногда я смотрю на результаты, я просто я не понимаю, каким хреном он, какой алгоритм он использовал, или вообще использовали он какие-то алгоритмы. Иногда даже так. Неожиданные вещи иногда он генерирует, которые просто так вот человек не может придумать. Несмотря на то, что это алгоритм, все равно он выдает все время разное все. То есть даже с алгоритмом ты видишь очень неожиданные иногда варианты. Вот. А с другой стороны, это и нейросеть. То есть есть у нас нейросеть, которая генерирует э, совершенно рандомные формы, при этом в рамках какого-то образа, вот. что дает еще какую-то новую неожиданную составляющую. То есть иногда ты просто э, совмещаешь даже эти два образа. То есть образ, который сгенерировал сеть алгоритм, То есть тут даже такой стык иногда бывает, что тоже прикольно. То есть иногда мы просто какими-то алгоритмами видоизменяем результат работы меры сети. И это еще один, ну, очень много неожиданных э, результатов за счет этого. То есть э, система сама может понять, сама может выделить какие-то смысловые части из текста, которые в input попадает пользователь. То есть, например, он вводит предложение какое-то в, в систему, и дальше оно разбирается на какие-то смысловые части, то есть какие -то определяются какие-то ключевые слова. После того, как они определены, система дальше ищет какие-то ассоциации с этими ключевыми словами. То есть не просто из текста выдергиваются какие-то слова, а система ищет ассоциации в этом тоже плюс, потому что иногда даже человек не может сразу в тексте найти какие-то подходящие ассоциации, то есть даже в этом случае можно увидеть, как система выдает какой-то очень достаточно, ну, опять-таки неожиданный вариант, неожиданную ассоциацию, вот. И все эти ассоциации они у нас трансформируются в образы как раз, то есть это вот напрямую зависит от того, что выдает сеть. Вчера я делал под проект и просто хотел поставить какую-то заглушку в шапку, то есть какую-то просто картинку на время, то есть я не знал, какой-то какой логотип. То есть мне просто хотелось оформить свой проект как-то, и я подумал, типа, чего бы туда поставить, какой там надо логотип нарисовать. А у меня инструмент этот под рукой, то есть у меня Коля вообще на связи онлайн, и я просто ему запросил что-нибудь там нагенерить, и в первой же выдаче, которую он мне прислал, я прям сразу же выбрал очень крутой логотип. То есть, ну, поскольку вариантов очень много сразу выдается, даже не до конца понимаешь, насколько есть крутые вот среди вот такого ну, многообразия вариантов, я его выдрал оттуда, поставил в шапку и был прям охуенчик. То есть, так просто, то есть мне не надо было заходить в фигму, мне не надо было, блять, там какие-то квадраты туда-сюда двигать. Просто я скачал же, из первой же выдачи, которую мне писал Коля, логос в шапку, все. Ну, и как бы ты понимаешь, что насколько это просто становится? Что тебе не надо придумывать что-то, тебе не надо э, ждать там по сутками, когда тебе пришлют какие-то варианты, просто ты не э, несколько раз, и все. У тебя уже очень разнообразная выдача, при этом ты ее можешь контролировать. У человека очень много барьеров, очень много лимитов каких-то. У человека есть какой-то свой вкус, у человека есть какие-то ну, свои видения, какие-то свои а, плюсы и минусы. Ну, то есть человек — это человек. Соответственно, у него всегда есть ну, предел, да. У каждого человека есть свой предел. А у Коли нет пределов никаких. Он может нагенерировать просто что-то фантастическое без э, малейшего напряжения. То есть ему не нужно часами там ходить по комнате, э, там, вдохновение искать и прочее. То есть ты ему просто ты его уже отпускаешь э, ну, в свободное плавание. Ты отпускаешь его в свободное плавание, он делает, что хочет, и у него нет барьеров, чтобы это сделать. Ну, у него нет границ. То есть, мы, конечно, мы, как создатель, ну, как мы, как люди, которые его делали, мы, у нас у самих есть лимиты, и, конечно же, мы их тоже туда встраиваем. То есть все равно он наследует наши, наши границы какие-то, на, на, вообще, в принципе, того, как, как э, можно. Но при этом все равно он может даже их обходить. Он, мы ни за кем не следовали, то есть мы шли просто по новой какой-то дороге. Э, сами даже не знали, куда мы придем, в этом прикол. То есть мы шли, шли, пробовали, что-то экспериментировали, и в итоге в какой-то момент вот что-то случилось, То есть мы даже до сих пор, наверное, даже не осознали в какой именно момент, но Коля просто взял, взял заработал, и все. И его начали принимать заказчики, он начал херачить волосы, и все, и он живой. На самом деле, как мне кажется, мы это делали, чтобы... Проверить, как, как работает ли этот дизайн вообще в принципе. И самое крутое, что Коля соревновался с обычными людьми. Он конкурировал с другими ребятами. И действительно, он выигрывал тогда, когда у него очень неожиданные интересные решения находились. Которые просто так не, не придумаешь. Поэтому мы держали все это в секрете. То есть мы хотели прямо на бою, в реальных условиях, его понять, протестировать, сможет ли он выдержать конкуренцию, сможет ли он предложить что-то новое, сможет ли он а, а, работать в студии. Это уже очень большая, ну, это победа. То, что дизайн работает. То есть, за, это за все говорит то, что а, это есть сейчас в реальном мире. То есть это живет уже на вывесках, бутылках, на упаковках. То есть все. Это, то есть Коля захватывает реальный мир. Не существует человек захватывает реальный мир. <связь> очень много места, куда расти очень много, что можно еще сделать, очень можно много чего оптимизировать, а, добавить и потенциал, в принципе того, что мы сейчас сделали, просто огромный Как бы я сказал? можно очень много нового открыть с помощью таких инструментов Потому что у этих инструментов не будет каких-то пределов, ну, границ каких-то ну, человеческих э, э, минусов и прочее. Поэтому я вижу очень большое будущее. Когда я работал над проектом, я раньше никогда такого не испытывал чувства. Ну очень прикольно, очень интересно смотреть за реакциями людей, которые даже не подозревают. Очень интересно смотреть, вообще что делают. Потому что ты даже не сам не знаешь, что, что, как он сделает, как он решит задачу. Так что сложно сказать, что случилось, не знаю. Мне кажется, мы, мы сделали что-то очень важное вот, для дизайна. Это громко сказано, конечно, но мне кажется, что мы можем, можем что-то транслировать наши какие-то подходы другим людям, и они смогут ими потом дальше как-то еще воспользоваться. Мне кажется, это очень важно и круто.